Герасим, три искусственных искусств маляра, А мы с душою школу красим, подбираем, подбираем калера. Лей, клей, да не жалей, двигай кисти да веселей. По три раза купоросим, купоросим потолки, Чтоб у нас по всем вопросам дети были занодоки. По три раза купоросим. Что ребята если спросим. Сколько будет? Шесть и восемь. Отвечали сорок восемь. Чтобы знали по программе. Сколько граммов в килограмме. Где лежит пустыня Гоби. Как делить и множить дроби. И в каком году Кутузов из, из России гнал французов. Федя Зайцев. В этом году ты у нас первый ученик. А почему же я первый? А то как же? Кроме тебя никого еще нет, ты изо всех учеников самый первый пришел. Вот оно и выходит. Первый ученик. Это здорово. Вот я как, вот я как. Я первый из учеников, пускай не по предметам, но дело ведь не в этом. Теперь могу я вообще совсем не трогать книг. Я первый У, я первый Ч, я первый ученик. Точка ставится всегда в конце предложения перед НО и А, Всегда ставится запятая, точка, точка, запятая, точка, точка, запятая, минус рожица кривая, палка, палка, огуречик, а вот ты вышел, человечек. Везде чисто, а я намазал. Здравствуй, Федя. Здорово, Рыжик. Здравствуйте, дети. Садитесь. Поздравляю вас, ребята, с началом нового учебного года. Спасибо. Вы обратили внимание, ребята, какой красавицей стала наша школа. Смотрите, как светло и чисто стало у нас в классе. Посмотрите на эти стены. А! Кто это сделал? Дети, тот. Что нарисовал этого человечка, пока что заморал только стенку. Но пусть он имеет в виду, если у него не хватит мужества сознаться, он заморает честь всего класса. Кто это сделал? Попрошу всех поднять руки. Значит, это ты сделал, капитанов. Николай Николаевич, я вовсе даже вот честная пионерская. Да разве я? Посмотри на свою ладонь. Ой. Стыдно, капитанов. Передай своему папе, что я прошу его завтра прийти в школу. А ты что? Я... я... я ничего. Ну и ладно. Сума сошла! А мне не спать ночью. Самое удовольствие. команда. Интересная книжка. Ребята говорили, очень интересная книжка. Сейчас почитаем. Эту книгу Гайдар писал не для тебя, мальчик. А я не очень нуждаюсь в этой книжке, подумаешь, у меня вон их сколько. Подумаешь, не для меня писал. Гайдар все-таки детский писатель, а это вот опять Чехов, классик для взрослых. Тупо хаштанка тупой. Будь вы еще живая, а то картинка окусается. И что это они на меня накинулись? Играть-то лучше, чем читать. Журналист. Yeah. At... Все. у А солдатиков я тоже не очень-то испугался. Главное дело, ушли. Ладно, все равно вернетесь. А не вернуться тоже плакать не буду. Я уже давно из игрушек вырос. А если очень захочу, буду с играть. Не подходи, не прикасайся ко мне. Ты обманул учителя и подвел своего товарища. Стыд и позор! Ха, смотрите и это меня учит. Вот попробуй, скажи еще одно слово. Я разделюсь с тобой по-своему. Тетя, послушай меня. Я знаю тебя с трехлетнего возраста. Здорово, я тебе не посоветую. Обещай мне, что завтра же утром и во всем сознаешься. И не подумаю даже. Ну, значит, ты трус. Вот как? вмешаться. Я знаю, кто меня нарисовал. Мне нелегко, конечно, согласиться с учителем, что эта вот стена испорчена была моей фигурой. Наоборот, сказал бы даже я, здесь без меня чего-то не хватает. Но все равно, как честный человечек, я не могу не обнаружить правду. Я не могу я должен заступиться за Рыжика и к Зайцеву явиться немедленно и убедить его не клеветать на друга своего. Кто тут стучал? Не вижу никого я. Тут и пойми, паркет трещит должно быть а вот я бы за уши как следует его скажи пожалуйста какое озорство ведь только-только побелили стенку а он углем по нежному оттенку ученики а хуже дикарей пойду скажу за тряпкой поскорее человечек но нарисован мелом на доске прошу простить что я вошел без стука пожалуйста входите очень рад я с просьбой к вам по экстренному делу я вынужден покинуть 3 б и чем же я могу быть вам полезен я вас прошу на стенке постоять там в третьем б до моего прихода где только что меня швейцар заметил я так боюсь, что если он опять вернется в класс и вдруг увидит стенку и без меня, то, знаете, Гаврила, он как-никак преклонных лет мужчина подумает, ну что за чертовщина, вас выручить я был бы очень рад. Но я блондин, я нарисован мелом. И незаметно белое на белом. И это все. Других препятствий нет? Прошу за мной. Вы станете брюнет. Хотел стереть, а он и сам исчез. Наверное, я не в тот этаж залез. Пускай не вино, а простые черни. Сюда по утрам наливает Гаврила. Мы выпьем чернила из этих бокальчиков За чистую совесть у взрослых и мальчиков. Теперь как будто все в порядке. Прошу простить. Я очень тороплю. Всюду было, все этажи облазил, и не нашел ни на одной стене, чтоб кто-нибудь чего набезобразил. Наверное, это мне привиделось во сне и всполошился старый дурачина. Скажи, пожалуйста, ну что за чертовщина? Я на вас чуть-чуть не наступил. Пожалуйста, я к этому привыкла. Прошу простить. Быть может, мой вопрос вас удивит, но все-таки вы лошадь или собака? Видите ли, я, э, я и само не знаю точно, кто я. Но мальчуган, меня изобразивший, был убежден, что я типичный лев. Что ж, может быть. И судя по тому, что восемь ног вам отпустил художник, должны уметь вы очень быстро бегать. Нельзя ли мне, поскольку я спешу, присесть на вас верхом? Пожалуйста, прошу. Несется, как ветер, скакун восьминогой. Я полон надежды, я полон тревоги. Я верю, предателям Зайцев не будет. Я верю, что дети хорошие люди. Я знаю, у Зайцева все-таки есть хотя бы в зародыше совести и честь. Для лошадей проезд, согласно знаку, здесь запрещен кружок. И голова. Но вы скорее похожи на собаку, которая напоминает льва. О мой скакун, неведомой породы, чем я могу вас отблагодарить? Скажите, что вы предпочли бы? Сахар, ячмень, овес или сырое мясо? Повелось, какие пустяки! Зайцев. Ой! Спокойно спишь. Кто ты такой? Я точка, точка, запятая. Я минус рожица кривая. Я палка, палка, огуречек. Да, я тот самый человечек. Я никогда вот эту запятую в чужое дело Федя не совал. Но так нельзя! Я резко протестую. Я знаю, кто меня нарисовал. А я не очень испугался. Мне потому что все равно я тут со всеми поругался. Матросов выбросил в окно. Тут, если хочешь знать, матрешка вдруг размяукалась, как кошка. А я линейка ей как дам и разрубил пополам. Пусть я дрянной, пусть я негодный, пусть я бессовестный совсем. А ты, ужасно благородный, иди, и я бедничай всем. Уж я не больно испугаюсь, я завтра утром сам ознаюсь. mouth yeah yeah